Так, друзья, давайте отреагируем. Здравствуйте всем. Наконец-то проходят выходные. Практически они уже прошли. Вот. Я лично, не знаю, как вы, этого ждал. Для меня 10 дней это долго, потому что, например, с одной стороны люди ждут продукт, люди ждут шкатулки. Наконец-то только что я получил сообщение, что они пришли наконец-таки сегодня поэтому те кто моя команда вот отреагируйте кому нужно сегодня они прибыли завтра мы стартуем позже я скажу с чем мы стартуем вот А сейчас хотел бы поздравить всех естественно с наступившим уже 2021 годом и я знаю что многие из вас которые здесь пришли сегодня сюда не ожидают чего-то большего чего-то большего и ждут информации ждут каких-то новостей другие уже поняли как здесь работать, как здесь двигаться вперед и вы знаете в самом начале когда мы только строили планы по изменениям, были очень большие проблемы на самом деле проблемы были вот здесь потому что это самое основное вот то как раз таки о чем говорила гульнас да у многих людей которые не зарабатывают у которых не получается на на самом деле в голове проблемы то есть эти тараканы просто нужно выкидывать нужно работать над собой вот об этом мы еще поговорим и сейчас я хотел бы немного рассказать о себе кто я такой вообще, кто меня не знает. И сейчас включу слайдики и расскажу немножко о себе. Так. Вот он первый слайдик. Слайдик, значит, я в сетевом маркетинге уже с 1994 -го года. И на фото слева вверху увидите, что это был... Мой первый год, ой, прям так вот вспоминать, честно говоря, чутко аж вот я на себя смотрю. Я пришел в сетевой бизнес еще совсем молодым и, можно сказать, вообще в этом ничего не понимал. Но, впрочем, как и все остальные, как и вы. И когда я пришел в этот бизнес, знаете, мне на тот момент было неважно, с чем я буду работать. Я уловил саму мысль, я попал в окружение очень... Приятных, интеллигентных людей. Тогда, к сожалению или к счастью, я не знаю, тогда была компания только одна, она продавала продукты для похудения. И, знаете, немного странно было, конечно, тот момент смотреть... На то, когда люди выходили, рассказывали о похудении, о здоровье и так далее. Меня это абсолютно не интересовало. Вот. Единственная вещь, которая меня заинтересовала, это те кружочки, которые мы обычно привыкли видеть в беседе э, с людьми. Или мы приходим на презентацию, видим эти кружочки. Да, и, и я уловил этот момент. И, соответственно, я стал этим заниматься, принял решение, что да, это мое, и я буду этим заниматься. Я знаю, что не каждый эти решения принимает, есть люди, которые долго думают, но тем не менее, главное в нашем деле – это действие. Это действие, это быстрое принятие решений, я знаю, что не все могут быстро его принимать, я сам такой, то есть как бы мне в каких-то случаях тяжело это делать, вот. Когда мы меняли маркетинг-план, так и произошло, мне было очень тяжело принимать какие-то решения, но тем не менее, ребята, если мы ничего не меняем, мы вообще не двигаемся вперед. Я уже в 20 лет в Ламбре, всякое бывало, знаете, с самого начала, с самого начала мне многие не поверили. Во-первых, был период между Ламбре и той компанией, в которой я работал, был период перерыв, я уходил в традиционный бизнес, занимался этим делом с утра и до самого-самого позднего, позднего вечера. И это мне не нравилось абсолютно, потому что очень много сил было вложено, денег вложено, выход был минимален, те, кто занимались традиционным бизнесом, знают об этом. Да. То, что касается каких-то вещей э, в наеме, никогда не мечтал, честно сказать, никогда не мечтал работать на дядю, на какого-то начальника. У меня один раз это было после армии, и э, я попробовал устроиться, и в этот же день я просто уволился, потому что отказал, отказался просто выполнять. Э, скажем, выполнять задание этого человека, потому что оно было опасное, нужно было лезть на, на крышу наверх, без страховки, и поэтому я решил, что больше на дядьку я работать не буду. Вот Поэтому решение я принял сразу, практически, потому что это, это действительно мое. Значит, в Ламбре тоже было много ситуаций. Я вернулся в сетевой маркетинг, до Ламбре было тоже ряд некоторых компаний, в которых я участвовал, ну, недолго участвовал, да, перебирая, с чем же мне работать. Вы понимаете все, что в молодом возрасте, а тогда мне было всего 22 года, в молодом возрасте очень тяжело работать с биодобавками, с какими-то продуктами, которые влияют на ваше здоровье, объяснять людям, как это работает, как входит, как выходит, какого цвета и так далее. Но на самом деле это правда, потому что на тот момент мне было неинтересно. Когда я в первый раз столкнулся с парфюмом и большое окружение меня заинтересовалось просто этим делом, я понял, что это направление надо развивать, потому что действительно продукт, который является парфюмом, очень легко продвигать. Да, потому что человек... Попробовал аромат, выбрал или не выбрал, ну то есть его не нужно убеждать. Вот. В Ламбре, еще раз продолжу свою мысль, в Ламбре было по-разному, было также тяжело начинать, очень тяжело начинать, потому что я начинал один из первых этот бизнес в России, это все было неофициально. Это все доставлялось из Украины в Россию, и я рисковал и чужими деньгами, и своими деньгами. В общем, опыт работы был безумно тяжел, потому что не было ни денег, ни офиса, ни связи, которые бы давали возможность развивать этот бизнес. Поэтому приходилось тогда еще встречаться в кафе, собирать деньги с людей. Я не знаю, как это у меня получалось, но у меня это получалось, потому что было такое желание зарабатывать, я этот бизнес вообще... В связи со сменой компании, в связи со сменой с традиционным бизнесом, возвращением в сетевой э, маркетинг, я на этот бизнес начал смотреть совсем по-другому, более глобально. И, естественно, когда я э, какие-то цели себе ставил, я, естественно, тоже смотрел на это глобально. Например, я всегда открывал атлас, ставил галочки, где бы я хотел развиваться, где бы я хотел, чтобы у меня были структуры. И, естественно, как бы я это делал э, и... Э, Сразу действовал. Почему? И не важно, есть деньги или нет на самом деле, потому что многие думают, что все упирается в деньги. Нет, знаете, как бы есть ситуации в жизни, когда в принципе деньги это не самое главное в развитии этого именно вида бизнеса. Тут главное желание, главное маневрирование, да, главное быстро, быстрое решение. Если нет денег, их всегда можно достать. И я не буду об этом говорить. Вы сами об этом знаете. Я также являюсь активным участником, то есть в прошлом году у нас такое решение пришло по изменению маркетинг-плана, и я, естественно, был самым, один, одним из самых активных участников по разработке и внедрению маркетингового маркетинг-план. Было страшно, безумно, ребят, безумно было страшно. Вы все знаете, что когда за 20 лет работы ты построил огромную сеть, Твои люди уже развились, ты понимал мысленно, что ты можешь многое потерять, потому что всегда есть страх потерять и у людей, и в связи с изменениями многие люди не понимают, что происходит. да Почему так? Некоторые люди начинают искать какие-то подводные камни, цепляться за каждую запятую. Знаете, друзья, я на сегодняшний день ни капли не жалею, что мы это сделали, ни капли не жалею, что мы приняли такое решение. Я, честно сказать, вот очень трепетно отношусь к тому, что мы сделали и что мы делаем сейчас, что мы продолжаем делать. И я надеюсь, что вы все свои силы, все свои вложения здесь приложите не зря. Вот. Честно сказать, я на это надеюсь, и сегодня я уже вижу первый результат. Итак, давайте перейдем к самому основному, это к нашему маркетинг-плану. Сегодня я буду рассказывать, не буду затягивать, буду рассказывать все по порядку. Значит, кто не знает, кто не знает, у нас есть несколько видов бонуса, бонусов. То есть Сегодня у нас есть несколько видов входа в компанию, я тоже об этом сегодня не буду говорить, я просто назову. Виды бонусов, то есть у нас сегодня существует кэшбэк, бонус покупок. У нас сегодня в первой части маркетинг-плана, чтобы вы понимали, что маркетинг-план делится на несколько частей, эти части, они взаимосвязаны друг с другом настолько, что они абсолютно каждому дают возможность зарабатывать хоть на начальном этапе. Хоть на среднем этапе, лидерском, топ-лидерском. То есть мне как топ-лидеру тоже интересно на самом деле зарабатывать деньги сейчас, строить сеть, первую линию и так далее. Почему? Вы поймете. У нас также есть бонус роста, то есть бонус наставника и бонус роста – это наша первая часть маркетинг-плана. Здесь начальный этап, здесь мы все когда-то, кто уже достиг чего-то, начинали развиваться. Вот вторая часть у нас состоит из лидерского бонуса и командного бонуса. Это пул. Об этом я буду сейчас вот рассказывать прям более подробно и как бы ваш фокус направлять именно на него. Вот. У нас также есть travel бонус и автопрограмма уже и в перспективе мы обсуждаем жилищную программу, которая, в принципе, в дальнейшем может сказать Константин Павлович Печенко. Вот. Значит, дальше переходим. Я хочу заострить ваше внимание на очень важном виде бонуса, очень важном. Это командный пул, командный бонус, или называют его пул да, в разных компаниях. На самом деле, где его нет, о нем очень мечтают и хотят его получить. Почему? Я не знаю, как вы к этому виду бонуса отнесетесь. И как вы его будете воспринимать? Для меня этот вид бонуса – это большие деньги. да, Это большие деньги, где заложены не 10 тысяч, не 100 тысяч, а это исчисляется в шестизначных цифрах. цифрах да? Поэтому я лично отношусь к этому именно так. Вот. Как вы к этому относитесь, я не знаю. Одни относятся к этому как к пенсии. Знаете, когда вы уже вырастили под свою структуру, и вы уже получаете конкретно какие-то деньги, и вы уже можете даже успокоиться. Знаете, на пенсию на самом деле можно уйти и в 20 лет, достигнув определенных успехов. И я такие случаи знаю в других сетевых компаниях, когда люди достигают в 20, там 22-25 лет огромных результатов. Сегодня они просто отдыхают, ездят по различным странам мира, там на Бали и так далее. Вот. Почему именно я вас хочу настроить на этот вид бонуса? Во-первых, я хочу, чтобы вы посмотрели на весь бизнес в Ламбре да, с точки зрения стратегии, потому что очень важно в развитии бизнеса выработать стратегию. Если у вас нет стратегии, если вы не понимаете, куда идти, зачем это делать, ответьте себе на, на вопрос «Зачем?». Если вы сможете ответить на этот вопрос, вы будете четко понимать, куда вы идете. И второе, естественно, я хочу… Не переключил слайд, извините, меня уже несет, время поджимает. Вот. На самом деле это эмоции, потому что я очень счастлив, что я сегодня представляю этот маркетинг-план, и я с удовольствием, с удовольствием рассказываю и с большими эмоциями, и, и внутренними переживаниями, это честно. Второе, естественно, это маршрут. Ваш маршрут, вы должны понимать, куда вы двигаетесь. У многих людей возникает сразу вопрос, куда идти? И я знаю, что вот отреагируйте. правда, что вот все, кто приходит в бизнес, у всех есть такой вопрос, куда вот бонус командный, командный бонус это тот путь, это тот маршрут, куда вы должны двигаться. Это тот смысл, вот здесь я третьим пунктом написал, что ваш смысл это смысл, который вы будете вкладывать в свою работу. То есть, раньше, допустим, у меня были какие-то другие принципы, по-другому там смотрел на это все, планировал, но у меня всегда была глобальность, у меня всегда было, было видение этого бизнеса, как я это буду, потом был период, правда, был период, когда... Я абсолютно растерялся в этом бизнесе, у меня был туман, у меня не было просто дороги вперед, я не видел даже на метр вперед, и у меня было просто все расплывчато, я не знал, что рассказывать людям, что показывать, показывать, куда двигаться, у меня было все в тумане, и я знаю, ребята, я знаю, что у вас э, то же самое происходило у многих, кто работает в компании Ламбре, вот. Поэтому, почему я именно упор сделал на этот вид бонуса? Потому что это должна быть ваша цель, на которую вы должны сориентироваться. Тогда вам проще будет выстроить свою стратегию. Тогда вы поймете, в чем смысл вашей работы, вашего развития. Вот. И переключусь я на следующий слайд. И здесь вам хочу показать, что... Мы этот вид бонуса сделали не, самым, так сказать, не на самом верху. То есть я знаю, что во многих компаниях есть такие вещи, когда многие приходят и говорят: о, ну пока я там туда дойду, это не для меня, это очень тяжело, и так далее. Мы взяли среднюю часть вот эта часть это вторая, вторая часть маркетинг-плана. По этому слайду вы видите, что мы взяли не так далеко, да, чтобы каждый из вас мог иметь возможность уже в, войти в этот пул, в этот командный бонус. И это вторая практически ступень, не практически, а вторая ступень второй части маркетинг-плана. Плана. И здесь достаточно иметь трех лидеров в первую линию. Я расскажу, что такое три лидера. Три лидера, ну, на этом слайде я написал так. На самом деле три лидера – это... Три человека под вами, три структуры, которые имеют квалификации от мастера и выше. И тогда вы попадаете в этот однопроцентный пул. Значит, что э, это вообще означает? Что это такое? Чтоб, э, Новички это ну, понимали, вот что это такое. Значит, Когда вы достигаете мастера, я не буду просто об этом говорить. Вы тоже себе сильно голову не забивайте цифрами какими-то. Я просто скажу в двух словах. Мастер – это тот человек, у которого есть 3000 баллов. Я знаю, что каждый из вас, не каждый, а многие из вас не знают, что это такое. И вам поможет разобраться, что такое баллы, ваш спонсор, ваш наставник или ваш лидер. Вот. Поэтому мастер – это тот человек, который сделал 3000 баллов и выше, и в сети он имеет от 200 активных человек. Активность, я думаю, что дальше тоже об этом скажут другие ведущие, что такое активность, тоже не буду заострять, заострять, заострять внимание на, ну, на этом деле. Так вот, когда вы дошли на, до мастера, ваша цель – это иметь под собой как минимум трех таких мастеров. То есть вы стали на квалификацию мастер, и ваша цель сразу же настроиться на то, чтобы под собой вырастить три человека. Об инструментах и методах я тоже скажу позже. И сейчас я хочу включить еще один слайд, где здесь хочу как раз-таки показать, что такое три группы. Три группы от уровня мастер. То есть это три человека, у которых есть 200 человек минимум активных которые делают по 15 баллов то есть я не буду сейчас рассказывать про, опять же рассказывать про 15 баллов хочу просто показать что этот уровень он не настолько тяжел чтобы до него не дойти это как раз таки тот уровень на который может претендовать абсолютно каждый человек и естественно чтобы понять как это строится здесь вот я показал что Три группы, минимум по 200 человек, то есть это три человека в вашей первой линии, то есть те люди, которые лично пригласили этих людей и вырастили этих людей до уровня лидер. И в, этой, в этом вопросе всегда возникает мысль, а как же, как же строить, как же строиться. Давайте вспомним с вами геометрическую прогрессию вообще, как происходят рекомендации, да? как строится сам бизнес. Ведь весь сетевой бизнес строится именно в рекомендациях. Да? То есть кому-то нравится, он передает другому и так далее. В принципе, и в жизни также, если нам понравилось кино или какая-то вещь или автомобиль, мы передаем это другим. Так вот, ваша цель это привлечь шесть активных человек. Никто не говорит, что это должны быть только шесть. Да, потому что можно привлечь много людей, на самом деле, 20, 30, 50 и 100 человек в первую линию, но самых главных людей, вот, их может быть 6, да, которые будут именно строить структуры. И если мы видим на этом слайде, здесь, естественно, это идеальная структура, здесь мы видим геометрическую прогрессию. 6, 36, то есть 6 человек вы пригласили, они по 6, это 36, и опять по 6, это 216 и так далее те же по 6 и получается 1296 человек вот кто не верит этим цифрам кто не верит этим цифрам абсолютно зря потому что конечно же в идеале не развивается так это правда но на самом деле кто еще не знает да то на самом деле благодаря даже 3-4 людям можно стать достаточно обеспеченным человеком это я вам точно говорю, поэтому ваши э, силы должны быть нацелены на то, чтобы ваша команда тоже развивалась и тоже росла. Значит, дальше перейду к следующему слайду и хочу э, сказать о некоторых важных вещах. Здесь я не буду говорить название компании, здесь я не буду конкретно касаться каких-то цифров цифрах оборота я взял ну, нашего до да, баллового оборота почему потому что это будет некорректно я здесь буду брать именно оборот в розницу и буду брать именно этот оборот сравнивать с другими компаниями это то ради чего можно работать чтобы попасть в этот однопроцентный пул в командный бонус и здесь если вы вы видите то в Ламбре товарооборот, это здесь он выражается в рознице, и товарооборот в Ламбре составляет 2 миллиона 727 тысяч 270 рублей. Давайте так округлим 2 миллиона 270, 200, вернее, там, 28 тысяч рублей да, или 30 тысяч евро. Это тот оборот, который складывается у вас в этих трех структурах, он может также складываться в... И в друг... ну, как бы и шире, естественно, этот оборот может быть. Но здесь я беру пока три лидера, потому... ну потому что нужно три лидера, чтобы попасть в этот пул. И здесь вы видите, что товарооборот не такой уж большой, да, для того, чтобы попасть войти именно в этот командный бонус. И справа я написал в других компаниях, как это выглядит. Я очень долго мониторил, какой оборот у них нужно сделать. И вот, чтобы быть, скажем этичным человеком и не называть другие компании. Кому это интересно, я, естественно, на всех вебинарах об этом говорю и в личной беседе я также могу с вами просчитать это все. Вот. Но в других компаниях для того, чтобы попасть в этот 1% пул, вы должны сделать огромнейший товарооборот. То есть в одних компаниях это 9 миллионов или 90 тысяч евро, а в других компаниях это 23 миллиона и 253 тысячи евро. И еще одну компанию я смотрел тоже наш конкурент, где 31 миллион или 340 тысяч евро. И здесь вы можете уже как бы рассуждать, можете вы у нас попасть сюда или нет? Здесь ответ прост: конечно можете, и это в принципе достижимо для каждого. Так вот, если мы вернемся к нашему командному бонусу, к нашему пулу то здесь мы увидим, что это не, скажем, конечная точка, куда вы должны прибыть. Да? То есть у каждого своя цель, и каждый будет настроен на свой курс, на свой маршрут, то есть на то прибытие, куда он придет сам. То есть я лично, естественно, настроен на более широкую цель. Первую линию лидеров. И здесь по примеру вы видите, что всего командный пул составляет 5% от всего товарооборота компании. балового товарооборота, естественно. И здесь количество ваших мастеров, оно а, дает вам возможность получать все больше и больше. Ну, то есть это как кусок пирога. Под вами есть три лидера. Три мастера или от квалификации мастера вы получаете 1 процент от товарооборота компании который делитесь с такими же лидерами если вы делаете четыре лидера то здесь вы видите что вы получаете плюс еще один процент то есть представьте что в товарооборот компании 100 миллионов и вы претендуете на один да? процент на один процент если вы получаете, вы выращиваете еще одного лидера, то вы с этого оборота имеете возможность еще один процент плюсом получить. И чем больше у вас таких лидеров, тем больше у вас прибавляется этих процентов. То есть от этого пирога вы откусываете себе много денег. И здесь вы видите, что если 5 лидеров, это еще плюс 5, 6 лидеров, это еще плюс 5, 7 еще плюс 5 и так до пяти. То есть эти 5%, то есть каждая его часть дает огромнейшие деньги. И вы можете спросить, кто новички у любого профессионала сетевого бизнеса, что именно с этого товарооборота, именно с uh, этот uh, вид командного бонуса, да, он дает большие возможности. Он может составлять практически половину бонуса, половину бонуса, не считая того, что вы получаете по другим частям маркетингового плана. Вот. И, значит, еще хочу сказать одну вещь. Именно, что касается трех лидеров изначально, вот, трех лидеров изначально, это если вы вошли в этот пул, если под вами есть три мастера, то вы одновременно можете войти и в командный бонус, ребят. Это просто супер. Почему? Потому что... Ой, команда, господи, прости. Извините, пожалуйста, в автомобильный бонус. В автомобильный бонус можете войти на модель BMW. Там немножечко больше с хвостиком, то есть там будет не по 3000 баллов, а там по 3330. То есть вы можете одновременно войти и в автомобильном бонус, то есть в автомобильную программу и быть войти уже как лидер, который сможет ездить на хорошей, дорогой, престижной машине. Конечно же, об автопрограмме я не буду говорить, потому что они скажут другие ведущие. И я хочу продолжить свою презентацию, свой, так сказать... По слайдам то, что я хочу сказать. Значит, есть инструменты, это я хочу перейти уже в другой вид, в другую часть маркетинг-плана. Есть инструменты для того, чтобы можно было достигнуть результатов, достичь своей цели, войти в этот пул. И эти инструменты, я считаю, на сегодняшний день очень важны, очень кайфовые. И каждый из вас может им, ими пользоваться. И каждый топ-лидер, и лидер может ими также пользоваться, так как я ими сам сейчас пользуюсь, пользуюсь и вижу абсолютно уникальные результаты в плане даже тех денег, которые я получаю, получаю еще да, к тому, что я уже имею по другим видам бонуса. И самый, значит, один из главных таких помогателей, да, помощников, самого начального этапа, это наш бонус наставника. Это прям вот самый первый бонус, о котором мы тоже долго думали, мы очень долго просчитывали, сравнивали с другими компаниями, считали, как он будет работать. И здесь этот бонус наставника, он чем хорош? Он помогает каждому человеку зарабатывать сразу, сегодня. Не ждать, пока у него там большая сеть, построиться, как это было раньше, а сразу же начать зарабатывать деньги. Пришел человек, купил продукт, вы сразу заработали 30%. Привлекли вы 5 человек, вы заработали 30%. Следующий вид бонуса, который работает в паре, немаловажный, он был раньше, но сейчас он еще более супер, потому что он работает именно в паре, он суммируется, то есть бонус роста. Да, кто не знает, это бонус роста. Это два вида бонуса, которые между собой суммируются. Если взять, например, пример, как сегодня я работаю, да, какие у меня есть результаты, я не хочу давать какие-то цифры, которые просто так рисуются. Там надо сделать столько-то, по столько-то баллов. Я просто скажу, что у меня конкретно на моем примере прошло. То есть я здесь взял маленькую часть, да, из первой линии, это 6 человек, почему 6? вы это поняли уже из моих примеров, и это 6 человек, которые у меня сработали в декабре месяце, да, то есть часть людей, которая сработала в декабре. Здесь оборот моей первой линии составил с половиной баллов. Чтобы вы понимали, по товарообороту, если взять в рознице, по розничной, по розничной цене, по каталожной цене, это прошло, 92, сейчас скажу, 92 с половиной тысячи рублей. Вот. И кто захочет посчитать, кто уже как бы Имеет возвратные бонусы, кэшбэк и возвратный бонус 2-4 процента. Кто зашел на стартовый набор классика и имеет скидку минус 30%, может просто посчитать, какой бы оборот у него был в этом случае. Я сейчас отталкиваюсь именно от розницы от розницы, потому что я сравниваю все-таки еще с другими компаниями, и вы должны понимать просто эти цифры, чтобы смотреть разницу, да, как у нас и как у них. Вот. Так в этом случае мой оборот прошел в 305,5 баллов. Здесь вы видите, что 30% я получил с... А, вот, И здесь я привожу пример на как уровень новичка. То есть, если бы я был новичок, если бы я не достиг сейчас, допустим, 34%, а был бы на старте только на старте, то в этом примере я, как новичок, получил бы вот по табличке вы видите справа, да. То есть здесь 305,5 баллов 305 – это 12%. Видите, что по таблице 300 баллов – это 12%. Так как у вас есть уже бонус наставника 30%, то ваш бонус наставника суммируется с бонусом роста. Это очень здорово и это очень вдохновляет и дает возможность зарабатывать намного больше, чем мы зарабатывали раньше. И здесь я точно могу сказать, что в этом примере нам многие проигрывают. Многие проигрывают, потому что именно наши новички могут зарабатывать деньги. Так вот, в этом примере итог вашего, вашего заработка с этих шести человек составляет 11 676 рублей. Ну, то есть давайте опять же округлим 11,5-12 тысяч. Это, я, ну, это реальный пример, который прошел у меня. Но в этом случае я даю вам пример, как, как будто бы я новичок. Следующий пример сегодняшний. Да, то есть я нахожусь на уровне 34%. Я также имею многие другие виды бонусов. И на сегодняшний день с этих же людей при таком же товарообороте мой бонус сегодня составил 17 792 рубля. Он, конечно, составил намного больше, но здесь я беру именно с этих шести человек. То есть, чем, ну, что я хочу сказать вот этими примерами? Я хочу сказать, что сегодня здесь заинтересован каждый человек заработать деньги. Как я топ-лидер на высокой квалификации, так и любой новичок. И если опять же взять пример сравнения, как это выглядит в других компаниях, а я этим тоже занимался, я считал, опять же я исходил из розничного товарооборота, каждый из вас с помощью своих спонсоров, наставников может выяснить тот оборот, который является, например, исходя из его возвратной скидки или возвратного бонуса, и здесь я приводил розничный товарооборот и доход, который мы получаем сегодня в Ламбре и который э, есть в других компаниях. Так вот, вы здесь опять же видите, что если бы я был бы новичок, я заработал бы 11 676. Если я был бы лидером, я бы заработал 17 792 рубля. И если взять другие компании, то я взял, взял здесь три таких, э, скажем... Хорошо развивающиеся компании, и здесь вы видите, что у них заработок на уровне новичка при таком же абсолютно товарообороте составляет в одной компании 6 тысяч, в другой 3,360, в третьей 6,029. То есть у нас практически в два раза, а то и даже в 4 раза, и в 2, и в 3, и в 4 раза больше заработок на самом начальном уровне. Если я как лидер привлекаю новых людей, а мне это интересно, потому что каждый раз, когда я привлекаю людей, у меня всегда добавляются деньги в бонус, всегда добавляется заработок, он растет, растут новые лидеры, появляются перспективы попадания откусывание от этого пирога больших денег. И здесь вы видите, что на этом уровне лидер также заинтересован зарабатывать. Почему? Потому что сегодня я заработал с этих шести новичков 17 792 рубля. Скажите, пожалуйста, это интересно? Конечно, я думаю, это любому интересно, потому что именно в том, что лидеру всегда интересно работать и зарабатывать деньги все больше и больше, это всегда интересно на любом уровне. Вот. Отреагируйте, пожалуйста, вам это интересно или нет. В других компаниях я также провел, почитал... Такой анализ. В других компаниях на этих же уровнях я заработал бы в одной компании 7280 рублей, в другой 10 08 и в третьей 16 тысяч. Есть, есть компания, где на лидерском бонусе я заработал столько столько же, как и там, но в уровне, если бы я был бы новичок, эта компания обязательно бы проиграла. Вот. И далее мы, идем, далее мы идем к следующему слайду к следующему слайду так к следующему слайду переходим и здесь я хочу подчеркнуть да, ценности этих инструментов ребят самая важность важная ценности которые мы учли через свою шкуру друзья мои через свою шкуру потому что на самом деле, когда пришел этот маркетинг-план, мы резко пошли вниз, резко пошли вниз. Но сегодня я с гордостью говорю, ребята, ничего достойного сегодня нет. Это честно, потому что сегодня вы можете зарабатывать именно на любом уровне и вы можете гордиться тем, что мы сделали. Кто не гордится? Ну, в песочницу, значит. Значит, первая ценность – это достойно зарабатывать на любом уровне. Второе – это достигать высоких доходов с реальными товарооборотами, друзья, с реальными товарооборотами. И если возвратиться к нашему пулу, друзья, к нашему пулу, ты то именно этот пул – это ваша цель – и именно бонус наставника и бонус роста – это тот инструмент, который вам даст возможность двигаться к нему, расширять свой бизнес. Тем более, я не знал, я сегодня впервые услышал, что оказывается будет международный маркетинг-план, меня это радует. Вот, я рад, потому что можно развиваться действительно глобально. И э, хочу сказать о методах, которые помогут продвигаться опять же к этой цели и помогут вам начать работать системно. Это методы да, методы и ценности работы, которую я называю, которую в принципе многие лидеры, которые сейчас продвигают эту систему, она называется система чатов. Да. Это такой э, Своеобразный марафон, где каждый человек двигается в каждом чате, у каждого чата своя цель, и он двигается все выше и выше и выше, пока не достигнет той цели, которая, которую он себе поставил. В чем ценности этих методов, да, этой системы чатов? Ценность в том, что вы все знаете, что мы раньше, это такое раньше было, в принципе, и сейчас такое происходит, когда мы подписываем новичков, они в разных городах могут быть, или наши люди, они без опыта работы, они тоже регистрируют своих людей, и люди теряются, они не знают, что делать, они не знают, куда брать информацию, они постоянно задают вопросы, на которые... Тот же новичок, который его пригласил в это дело, он не может ответить. Он начинает звонить спонсорам, наставникам, где-то узнавать эту информацию и так далее. Вот. И здесь сама ценность в том, что вся информация, которая может ответить на любой вопрос, есть в этих чатах. То есть, чтобы вы понимали, каждый чат он выполняет свою функцию по достижению роста своего цели. Да? И каналы, которые будут прикреплены тоже к этим чатам, выполняют функцию ответов на вопросы ваших новичков и новичков э, тех, которые также приглашают других новичков. Вот это главная ценность работы. Главное, чтобы не потерялись люди. И, естественно, чтобы уже не, так сказать, распыляться на эту систему чатов, естественно, я ее также запускаю, я ее запускаю и, ребят, я кто готов двигаться в этом направлении, кто готов ставить себе цели какие-то, я хочу объявить, что запуск такого марафона, запуск такого марафона стартует 1 февраля. 1 февраля стартует, и сегодня вам нужно подавать заявки, что вы действительно хотите и готовы стартовать в этом марафоне, вы готовы двигаться и расти. Вы также можете прикреплять своих, приглашать своих новичков, которые также понимают, куда идти, если вы им сможете это объяснить. Мы также будем проводить различные вебинары, встречи, тройки, так называемые, когда мы будем работать, когда я буду работать с вашими людьми, это будет серия серия значит, вебинаров, где я буду разжевывать каждому новичку этот маркетинг план. И, естественно, перед тем, как стартануть 1 февраля, я уже, вы знаете все, ребят, вы знаете все, что я уже запустил в декабре серию промо. Она также будет продолжаться и в январе. В январе она будет не хуже, ребят. Друзья, отреагируйте. Вам понравилось промо в декабре? Моя команда, отреагируйте, пожалуйста. Вот, Я хочу просто видеть, что вы здесь, и что вы довольны, и что вы действительно вдохновлены были моими промо, которые я провел в декабре. И если вам это нужны, естественно, я их запускаю 11 января, и сейчас, естественно, за счет промо мы будем вести подготовку к этому марафону, мы будем с вами встречаться, прорабатывать те моменты, которые нужно нам вместе, как командой, запустить в системе чатов. Вот, поэтому сегодня я вас приглашаю для подачи заявок, друзья, для подачи заявок, вот, и даю вам свои данные, то есть это мой WhatsApp, номер WhatsApp, успевайте его записать, напишите мне сюда, также этот, этот же номер в Telegram, Запиши, напишите сюда сообщение мне, что вы хотите участвовать в марафоне, ваше имя, пожалуйста, ваш город и желательно, друзья. Желательно, кто ваш э, ближайший структурный руководитель. И сейчас, не знаю, я, наверное, затянул, извиняюсь, извиняюсь, потому что на самом деле э, я очень вдохновлен, я очень э, рад, счастлив, что многие из вас сюда пришли. Хочу передать следующему ведущему, и я с вами на сегодня прощаюсь. Всем желаю, друзья мои, всем желаю стартануть в этом году. Пожалуйста, подойдите правильно к этому бизнесу, вы должны знать, что поле деятельности у нас пустое, особенно в интернете. И если вы сегодня заполните этот рынок, а вы знаете, что у нас нет ни в интернете, нигде, и многие не знают даже, что такое ламбре, а я вас уверяю, что такое произойдет, потому что у нас есть кайфовые инструменты и кайфовые методы. Особенно и учитывая то, что у нас появляется возможность еще и работать широко и в международном масштабе и с новыми продуктами и так далее. Поэтому, друзья, жду вас в марафоне. Всем остальным спасибо за внимание. Старался, старался в, я, честно говоря, более подробно, многое хотел сказать, но нет времени. Поэтому передаю Следующему ведущему слово. И пока-пока, друзья. Удачи!